Смотрите, где я? И вот он, это макари. Привет, на связи, я, Тимас. И <говорит> да, я, наверное, вас уже задолбался постоянной заменой фона. И да, теперь этот хромакей простыня. Да, кто не знает, это не хромакей. Это зеленая простыня, которая висит. Вот, и теперь эта простыня не висит в углу, а она на ровной поверхности. Но она сейчас просто сложно. Ее можно сделать так. Вы готовы? Раз, два, три! Ну, мне сейчас камера не настроена так, чтобы снимать ровно на хромаке. И свет не настроен. Свет настроен, чтобы просто освещать меня. И скоро у меня появятся софтбоксы и плюс насольные лампы, которым я сейчас свечу. Табуретка, на ней какой-то маленький такой специальный штатив. И на, на нем стоит настольная лампа. Дальше здесь стул, табуретка и насольная лампа. То есть Выглядит все очень так по Нищебродски и, и по Любительски, по Новичковски даже, я не знаю, как можно ли так сказать вообще по Новичковски. Ну вот. На фоне он как висит. И я думаю, его наверное надо убрать. Берем. Ну вот нормальный фончик, второй штатив, который, кстати, маленький. Да, у меня два штатива, точнее даже 3. три. Вот, все, то есть вот этот максимальный. Вот, максимально. вот. О, смотрите, где я? И вот он, это максимальный. Теперь, думаю, понятно, почему я не играю в хорроры. Потому что, блин, долбанный штатив, который упал, меня напугал до смерти просто. И это не трусливость или страх, это испуг. Я очень испугливый. Я могу испугаться любого человека, который... Я иду в какой-нибудь подъезде, в коридоре, да, и поворачиваю, и за поворотом просто идет какой-нибудь другой человек навстречу. И я его могу просто тоже вот так вот же испугаться. Ну, только это не будет проявляться вот так вот, это будет примерно вот так. Ну, возможно, не так, но это внутри, по крайней мере, так. Я думаю, его надо поднять. А еще прикол в том, то, что я начал снимать это видео, не придумав, про что будет это видео. Я серьезно, Это получается какой-то влог. Да, кстати, раньше камера стояла здесь, вот здесь вот камера стояла, и я стоял вот так вот, вот здесь вот стоял. То есть вот там вот вы видели вот так вот мою комнату. Вот вы вот так вот смотрели. А потом, вот так вот, угол вот так вот был, только вон там вот чуть-чуть подальше, хромаке этот висят, ну, пристыня. И камера стояла как бы вот так вот, только вот там вот. Короче, <с> думаю, понятно объяснил. Видео подошло к концу, а я надеюсь, что оно тебе понравилось. А так, удачи и пока!